Сервакория, мы снесем ее на вашей улице, там построим цепить сюрмыце, тайны как его мироздания, нахрен вам нужны знания? Приснился нынче Путину пиздец, Народ на площади толпится грозно. Какой ты к черту нация, отец? Уебывать пока не поздно. Нижегородский политический Красный Крест сегодня отмечает три года с момента своего возникновения. Мы решили собраться вместе, порадовать друг друга и самое главное вон тут ящичек поставить. Если мы соберем хотя бы две-три тысячи, будет уже не зря, значит, собрались. Полицейское тело свято и касаться его не смеет. Если бьют тебя, значит надо. Для порядка, для дела надо. Бьют тебя, не веселее. Позвольте, господа, побыть мне в в натуре бытлом, в, в галине пытла, из культуры делать идола, подобный слой напасти и беде. Не то, чтобы я хотел и гать хрыгать рыгать при пердеть при а просто я хочу при тех же данных значительно повысить КПД, Желаю в маршрутках ездить сидя, в трамваях сидя и, и всюду сидя, не то чтобы сограждан ненавидеть, а просто сидя, как инвалид, подвержение врожденной рефлексии, духовной матью анорексии, поюже, вот, болит судьба России, да много там что ещё. По меня позвали друзья выступить на прекрасном мероприятии в честь красного креста ну и собственно вот я здесь с друзьями Я здесь, чтобы поддержать Нижегородский политический Красный Крест, поддержать заключенных, как тех, кто находится в местах под стражей заключения Нижегородской области, так и вообще по России. Потому что помимо финансовой поддержки, помимо какой-то дружбы, это еще моральная поддержка на самом деле. Вот что можем, то, то делаем. Это скорее даже не рождение, а возрождение, потому что организация с названием «Нижегородский политический красный крест» вообще возникла в 1989 году, когда еще ну, как бы наше поколение начиналось. В 1991-м, когда все это кончилось, сказалось, ну вот мы вступили в светлую новую. Прекрасную Россию будущего. Все за спиной, никаких политзеков никогда не будет. И в голову, конечно, не могло тогда прийти, что снова будет Нижегородский Красный Крест политический, что снова было политзеки. Хочу обратиться ко всем собравшимся. Многие думают часто, почему у нас в стране, в нашей России, так все плохо, почему у нас политические репрессии. Дело не в том, что у нас власть такая, а в первую очередь, что у нас нет того самого гражданского общества. Но люди, вот все здесь присутствуют, все мы не просто так здесь собрались. Мы все вот за счет того гражданского общества, которое может сказать свое слово, свое да, свое нет и так далее. И влиять на эту власть, ее менять и так или иначе быть властью, потому что власть в стране, это в первую очередь мы. Хочу всех призвать. Давайте помогать людям не только словом, не только каким-то постам ВКонтакте там, или где-нибудь еще в Фейсбуке, в социальных сетях, там, в каналах, в Телеграме, ну и хотя бы небольшим. Ну дело. Берите вот пример ребят Нижнего Новгорода. Если хоть самый Нижний Нивний Новгород, но так или иначе, ну, приходится мне по мере возможности и по желанию души помогать Нижегородским политическим активистам, в том числе из НПК. Ну, Прилетело загнивающего запада поздравить всех тех кто вел себя хорошо подарки я пригласил за последние 500 денег на городском выигрыше надо залезть надо залезть надо залезть надо залезть надо залезть надо залезть надо залезть Тут кто-то говорил, что там типа, посты ВКонтакте, все херня, там а, Телеграм, Фейсбук и так далее. Не, на самом деле любое проявление своего мнения это не херня. Все, кто выражает хоть как-то свое мнение, они молодцы, они здоровы. Если даже там человек очкует что-то сделать больше, он написал маленький пост в Телеграме, спрятавшись за сотни никнеймов, обложившись всякими ВПНами, он все равно молодец. Он больше молодец, чем тот чмок, который засунул ее. Все, кто, всем, кто не молчит, все молодцы, всем спасибо. Понапрасну добро не пропало, Все горело светло, только этого мало. Жизнь брала под крылом, Берегла и спасала, Но мне и правду везло. только этого... Это